Всех приветствую. Я хотела спеть песню, но две хочу вещи сказать. Когда мы ехали сюда, нас машина, один раз я чуть не звила, и один раз меня, нас машина напрямую ехала, то Бог сохранил обои разы. Слава Богу. Почему делюсь Потому что один раз я приехала кому-то в гости и спрашивала у него, разузнавала, у него боли были в теле. И я говорю, вы же мне когда-то давно говорили, что Бог вас исцелил. Как это так, что у вас сейчас? И меня человек говорит. Да, Бог явно пришел. Один день я сидела, мучилась много лет, и один день я возвала к Богу и сказала, «Господи, помоги, я больше не могу». И она говорит, я почувствовала, в комнату пришел какой-то вот ветер, и с того момента с моего тела отошла боль. Я говорю, что произошло? Она говорит, потом пришло, мне на сердце легло, за «Засвидетельствуй об этом». И она говорит, я постеснялась. И я смотрю и думаю, как исправить этот момент, ну, ну можно. И вот человек уже какое-то долгое время страдает. Братья и сестры, не надо стесняться, все мы имеем а, недостатки. А, если Бог делать чудо, надо озвучить. Я читаю Библию по порядку, я прочитала что-то и нашла золото. Надо делиться золотом. Первая Ефесянам, первая глава очень сильная.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 Это очень большое место для меня. Я услышала, Бог, Он хочет установить меня, тебя. Как я отношусь к этому? Я могу отвергнуть это. И вот я хочу спеть песню, которую я слышала в детстве, вот у нас с доченькой такой интересный момент, Я сейчас 9 лет, и очень много воспоминаний, мы приехали в Америку, когда мне исполнилось 9 лет на следующий день, и вот, вот эти, эта песня из моего детства с Украины, примерно 30 лет назад. Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, Когда вы соберетесь о имени моем, Я вас не позабуду и в этот самый час, В ту самую минуту я буду среди вас. Я в ме... Я вместе с вами сведу за трапезу любви, Лишь словом или взглядом меня ты позови, И чтоб мне попросили, Вы вместе у Отца в его любви и силе исполнит. До конца, не вы меня избрали, Я каждого избрал, Но все же не рабами, Друзьями вас назвал. Любите же друг друга, Как вас любил я вас. Вот для меня услуга, Вот главное сейчас.